harvia vega compact bc-35 как она есть печка приходит к нам вот такой коробочке внутри печка в целлофановом пакете сейчас будем разбираться какие тут вместе с ней идут вещички козырек инструкция и крепление к стене. И вот кронштейн к ней. Немного задевает. Чтобы повесить печку на стенку сауны. Очень важный момент. Инструкция у Харви отличная, подробная. Самая лучшая, прекрасная инструкция из всех. На русском языке огромная книжка по всей сауне. Скажет вам, как сделать вентиляцию, как подключить, какие варианты все расскажет. Читайте, пожалуйста. Ручки управления. Здесь две ручки классические термостаты и таймер. Данная модель соответственно со встроенным управлением есть еще модификации без ручек, вовсе, чтобы подключить печку на основном пульту. Ручки очень простые. Как правило, термостат выкручиваем на максимум. Максимум у него это 110-115 градусов температура. И таймер. У таймера две шкалы от 0 до 4 и от 1 до 8. От 0 до 4 это время непрерывной работы. Если мы включаем на 3, значит будет 3 часа работать и выключиться. Если мы включаем во вторую шкалу, это шкала задержки включения. Например, на 4, значит печка через 4 часа включится. Вот такой характерный щелчок сейчас будет. 4 часа отработает и выключится. Очень удобно, если вы хотите вечером пойти в сауну и вам надо, чтобы она включилась в определенное время, вы ставите нужную задержку приходите и сауна ваша готова так что внутри печь проста как кто-то очень простое внутренний кожух из оцинкованной стали наружный из качественного финского нержавеющего проката Три тена э, суммарной мощностью три с половиной киловатт как мы говорили Подключение печки снизу вот здесь отверстие куда заводится провод как на 220 так на 380 можно подключить на лицевой панели световой индикатор который показывает если он горит что печь греет в данный момент это довольно удобно ручки управления расположены сверху что тоже плюс несомненно и удобный к ним доступ немного большая на мой взгляд глубина печки не для каждой маленькой сауны это подойдет но зато можно вешать либо на стенку либо в угол что хорошо отсек для камней довольно просторный для таких для печей такого класса 12 килограмм вместимости, это скорее достоинство что касается цены этого агрегата на данный момент это 11 890 рублей это примерно 175 евро. К сожалению, в текущих экономических обстоятельствах цена только растет. И если вы купите ее дешевле, то вам повезло. Ну вот, вкратце так. Если у вас будут вопросы, задавайте, в комментариях мы ответим. Если есть желание послушать дополнительно о каких-то аспектах, Можем снять дополнительное видео о подключении, наполнении камнями и так далее. Будем ждать ваших вопросов. Спасибо.